Привет студенты! С вами вновь Универньюз. В студии Аделя Шемилова. Прямо сейчас мы узнаем, как развивается студенческая и научная жизнь Казанского федерального. Все подробности смотри в сюжетах наших корреспондентов. Итак, поехали. На шаг ближе к легенде. Год Лобачевского объявлен открытым. Праздник состоялся. Борис Железнов отметил свой юбилей. За встречей результат. Ректор Казанского федерального встретился с экспертом из Лондона. 11 февраля в Императорском зале КФУ состоялось торжественное открытие года Николая Лобачевского, который посвящен 225-летию со дня рождения великого ученого, ректора и основателя Казанского университета. Как это было, ты увидишь в сюжете Дианы Шиловой.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 А в Казанском федеральном снова гости. К чему привела деловая встреча ректора Казанского университета и эксперта по финансам из Лондона, узнаешь в следующем сюжете.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 10 февраля свой юбилей отметил заслуженный профессор КФУ Железнов Борис Леонидович. Поздравить юбиляра пришли родственники, друзья и коллеги. Как проходило торжество в Казанском федеральном университете, узнаете в нашем следующем сюжете. Это как нужно прожить, чтобы быть удостоенным стольких званий. За прожитые 90 лет Борис Леонидович Железнов своим трудом и упорством признан заслуженным профессором КФУ, академиком Российской академии гуманитарных и социальных наук и Российской академии юридических наук, также доктором юридических наук. 10 февраля этого года Борис Железнов отметил свой юбилей. Торжество в его честь прошли в императорском зале КФУ, собрав множество гостей, друзей, родных коллег и учеников профессора. Открыл творческий вечер юбиляра ректор КФУ Ильшат Гафуров. Бориса Леонидовича можно по праву назвать ученым с истории, но ученым 21 века и преподавателем 21 века нашего юридического факультета. Как любой серьезный, настоящий преподаватель нашего университета, Борис Леонидович еще не просто юрист, юрист-ученый, юрист-практик, но он еще и поэт. Ильшат Гафуров вручил юбиляру сертификат с персональной премией, а также памятный сувенир, полотно с изображением главного здания КФУ, где расположился уже родной профессору юридический факультет. Жизненный путь ученого действительно был полон знаменательных и замечательных событий. Говоря о достижениях Бориса Леонидовича как заслуженного деятеля науки и заслуженного юриста Республики Татарстан, нельзя не сказать о его вкладе в формирование суверенитета региона и одновременно федерализации всей России. Эта и без того богатая коллекция пополнилась орденом за заслуги перед Республикой Татарстан, который Борис Железнов получил из рук государственного советника Республики Татарстан Ментимера Шаймиева. А что еще нужно человеку? Такие теплые слова, высокое уважение, признание после старких лет творческой жизни. Поздравлениям присоединились представители высших судебных органов Татарстана, Республиканских Конституционного и Верховного судов, представитель Комитета Госсовета Республики Татарстан по законности и правопорядку Шакир Егудин и директор Института законодательства и сравнительного правовведения при правительстве Российской Федерации вице-президент Российской Академии Наук Талия Хабриева. Что такой яркий юбилей состоялся не где-нибудь, а в Казанском университете. Такая создана атмосфера, которая позволяет сохранить такое творческое долголетие и строящие планы на будущее. Студенты сделали особенный сюрприз, показав собственноручно снятый короткометражный фильм «Биографию профессора». Творческим поздравлением отличилась и сама декан Юрфака Лилия Бакулина, прочитав оду Железного с собственного сочинения. «Среди сынов великих, что альма-матер цвет, есть имя Железного на сотню добрых лет». 90 лишь трижды по 30 и до сотни лишь 10 годов. Будь здоров, дорогой наш профессор, педагог и поэт железнов. Но главный подарок собравшегося сделал сам Борис Леонидович, представив гостям новый сборник стихов железного поэта и свою по собственному выражению художественно переосмысленную автобиографию. Елизавета Евтефеева, Роман Самарин, Универньюз. Вот такие дела творятся в жизни Казанского федерального. На этом мы заканчиваем. Пока-пока. Держитесь поблизости.